здоров на вот держи привет вот не болей приветик это тебе симулятор драгдиллера. в общем я поиграл в него недельку потом я еще недельку пытался записать озвучку мне никто не давал этого сделать Понравилась мне игрушка, точнее я посмотрел трейлер к ней, после чего она мне понравилась Но вот спустя вот эту неделю, которую я в нее играл, я не дошел пока еще до того, что показали в трейлере Но скоро я надеюсь, что я дойду до этого Все, всем удачного просмотра Так, босс говорил, что мы вроде будем продавать в соседнем районе О, в натуре Еще надо бы баллончиков красочки купить Даров, мне краска нужна Да-да, ты тоже Прости, тутка. Бос сказал оставить граффити. Здесь вроде норм. Вроде никого нет. А! Что? Я. я, я просто рисую. Идите нахер! <соцентричь> <соцентричь> а! Голос! Голве! Что? Да, твали, ты мешаешь! А, все. Хата, дверь! Шкаф! Не. Сортир! А! Опять голос! цвет. Все, вроде норм. Можно и поработать. Так, что у нас? О, уже один есть. О! Еще один. Сейчас соберем. Ну погнали. Здоров. Эй, у че как? А ну-ка, че это там? Баллон. нормас Эй! Эй! Бро! Здоров! Держи подарочек. Давай, давай, бывай. Блин, как же я устал! Поиграю. Блин, босс сказал принести бабки. Ма, я ушел. Че? Я же один живу. А, блин, а ты на туре заеб. И... Вроде чисто. Пс, босс, я бабки принес. Хорошего вам. Тейкс, что у нас там? Хм, Три заказика, Четыре. Ну неплохо. Надо бы еще товар заказать. Думаю, пока хватит. О, босс уже закладку ставил. Блин, сказал на площадке, но не уточнил. Сейчас еще тут гляну. Оу, А ну-ка, погоди, это... это вроде бы просто чел. Э, чард. Чего Чё пугаешь? Пи... Вроде все. Домой, расфасовать и на дело. Тейкс. Чисто. Чё как? Привет. здоров Привет. Босс сказал, надо. <соснанное> граффити блин, еще оставить вот здесь брать норм и еще а черт фрун да чё я просто домой возвращался да чё вы спортсмены за такие <плодиспрофили> да ну, ёптвы, блин, все забрали надо бы дорисовать и чисто текст еще одну Че? Стопы, не понял Блин. Баллоны закончились. Ну что, тогда домой. Опа, гараж. Блин, пусто. А второй. Ну давай. Че, пустой. Ой, да пошло оно все в пизде. Как всегда. Опаньки. Че? Хм. Расширяемся. О. Уже товар просит. Эй. На вот. Продавай. Стоп, что? Мистер Хайзенберг. Мое почтение. Малой сказал принести деньги. Ну и где? А. Ну чё? Э, браток, на. Угостись. Так а вообще босс сказал кинуть все бабки, что у меня есть на карту. Тип пригодится. Ну-ка. Чё у нас там? О. Нормаст. Так, стоп, стоп. Не понял. Не, не, не. А, я же. Ладно, ладно, был разок был. Так, так, а сейчас интересненько Босс сказал, новая дурь поступила. О, -о, -о Ешечка прилетела. А тут что? Блин, да, мы растем. Так, еще босс. А, как всегда, закладка хренпами где? Да, они достали. Да, на собой ничего нет. Узко. Везде залез и потрогал. Ну и где став? Серьезно. В колесе сегодня заказов было. Я уже помираю. Главное, чтоб не спалили у врат. Да еб. мусора бля. Ну <свист> и куда я портфель кинул? О, во. Ну хоть не забрали. Да я уже почти наркобарон с такой бандой. Босс сказал на себе еще новое убежище глянуть. Гараж мелковато тут поспать можно но дороговато да еще и на рынке О, а это норм на отшибе можно поспать ну, да и подешевле все решил беру а ну-ка ща посмотрим о неплохо неплохо а, где все мебель блин придется свою тащить ща обуструваемся это сюда а это что? а понял это сюда ну и сюда надо бы еще кровать прикупить, наверное. Ну, вот это вроде норм. Блин. А это круче. Лучше ее возьму. Ну все. И стоять она будет здесь. Блин. Еще надо оборудование и банок прикупить. Здоров. Банки есть? В смысле нет? так да, ты тоже вали. Шало. О, баночки. А, продавец где? Так. Босс сказал еще один район под себя берем. Блин, с такими темпами вообще перестану сам продавать. Так, и еще один. Путин? Так, стоп, что? А, Пуптин. А я уж подумал. Здоров. Ну да, ты точно не Путин. О, продавец на месте. Сейчас закупим баночки. Здравствуйте. Мне вот этих пару-тройку штук. Да, наверное, еще ступку возьму. Hey, че? Да вам надо? Я банки покупаю. Какие наркотики? Мне что, нельзя банки купить? This, huh? Да это не мое, вы чё? А, да кому? он За банку, серьезно? Босс сказал, что новый став появился. О, мед, нормаз. А, чё? Это серьезно? Ну ничего, здоровее будет. Короче, Босвиль, да пои. В общем, мужик, ты чё ебать? Эй, мужик, здорово. Мне нужно в другой сектор попасть. Ну, мне очень нужно. Давай договоримся. Не знаю, сколько? Черт, жирно. <св> ну ладно. Спасибо. О, неплохо. Че? А! Блин, че как? Hey, да ёпт, не уходи далеко. Да я с ним просто общался. А, блин. Здоров. А, Ща, погоди. Эти пройдут немного. А, опять. <с> Давайте. Да ты издевай, блин! Так, давай в этот раз нормально, да? Все, давай. Босс сказал, где-то здесь проход в наш сектор. А вот, походу и он. Да, в смысле, с портфелем не могу. Ладно. Полежи здесь. Ну, вроде там, где надо. Так, теперь за портфелем. куда я его спрятал? Здрасте. Да, надо немного оборудования. Все, спасибо. И всем здорово. В общем, забыл с вами, поздоров... tô, tô, tô, tô, tô, забыл с вами поздороваться в начале. Вот, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересненько, надеюсь, некоторые моменты показались вам смешными. В общем, продолжение, скорее всего, будет, потому что мне игра понравилась, мне настолько понравилось, я настолько в нее втянулся, что у меня есть вот такой вот листочек, в который я записывал, кому что надо, сколько и все такое. Есть еще в конце моментик, а так все, всем удачи, всем пока. Да, я купил эти сраные банки и еще всяких ништяков, еще банки. И еще ништяки. Да.